играть по моим правилам или играть по моим правилам копишь спасибо а, а можно еще раз нет спасибо достаточно до свидания Ты уволен. Сейчас же Рождество. Да, я это заметил. Удачи в новом году. Я услышала, как ты играешь, и решила что мы с тобой постоянно сталкиваемся. А вдруг это случайно? Сомневаюсь. Да, я тоже. Ты можешь сама писать для себя роли. Напиши что-нибудь такое же потрясающее, как и ты. А ты что будешь делать? Управлять клубом. Какой из тебя революционер, если ты такой традиционалист? Ты вцепился в прошлое, а в джазе главное – будущее. Что, если я не потяну? Ты справишься. А вдруг нет? Это просто фантазия. Так и есть. Тут и конфликт, и компромисс. Это очень, очень увлекательно.